В Самарканде сотрудники правоохранительных органов незаконно задержали туристов из Казахстана и применили электрошокеры. У всех есть паспорта. Это Права достань Добрый. хотя бы. Все же нормально, ёмоя. Давай спокойно, мы такси дождемся. запишем, Вот провад. видишь, когда... Хорошо. Добро пожаловать. Да. Да. Да. Да. Да. Да. да. Они когда как по-другому. Дайте телфон. Да. По-другому же не получится. Не понимаю. Ругаются. Давай, я, я не поеду, я не хочу. Вот а, Дайте да? ты Я ты не говорил, я не говорил лично. У нас ничего нет такого. Что почему? Я не знаю, в чем проблема. Проблема вставляется. Какая? Я говорю, мы с Ташкентой говорим. хорошо. А? Пили, пили. А да? Да. В Ташкенте переспритное. Спирит, Сколько времени сейчас? Сколько времени? Сейчас свадьбы с Ташкентом сюда. Он, На такси он приехали. Он, он, такси. Он, такси. Какая такси? такси, такси как? Чего с Ташкента? Хочу. Машина осталась уничтожить а возле отеля.